Татьяна Шадских. Азбука в загадках. Часть пятая. Про полеты позабыл, крылья власти превратил, рыбку ловит между льдин антарктический. Тихо в заводе живет, ходит задом наперед, и на дне среди коряк все мечтает свистнуть. Лучше <свист> у него смешные, ноги толстые, большие. Оботом гордится он Добродушный, мудрый Сула! Он почти что царь зверей Близкий родственник царей Когти точит не для игр Полосатый хищник